I don't know. Так, «Ташкент» и «Карши», выход на точку «Б» в исполнении «Карши», который начинает в атаке, спаун, килл на приеме соперников, колтиз, также еще один минус, их два вдогонку от спауна, молниеносный и бесподобный пистолетный раунд, как я считаю, со стороны обороны от команды из «Ташкента», крут принято, все пять минусов, ни одной потери. И это дико, здорово, жгуче и горячо. Давайте быстренько пробежимся по составам. Команду из Ташкента сегодня представляют Spawn, Simple, Cold Нарко. И. Ну, я так долго думал, как же все-таки правильно это прочитать, но тем не менее, наверное, Ах... а... Ачавао или Ахавао. Но ну, я буду все-таки называть Ахавао. Мне так больше нравится. Uh, у команды Корши это, соответственно, Тасс, Акре, Парадокс, Джесс, Джессен и Нип. Вот такие ребята, надеюсь, многие из вас uh, знают у многих этих игроков. Ну и пока два минуса от Ахавао, минус один от Нарко и Колд Стиз. Также еще один минус успевает сделать, а в догоночку потом залетает Молниеносный и второй. Ну, ребята из Ташкента начинают достаточно круто, достаточно результативно, как минимум, ввиду пистолетного раунда. Получается а, ситуация, в которой у них плюс по деньгам, плюс по морали. И учитывая, естественно, то, что Корши находится в слабой стороне, все плюсы соперника, ну, можно умножить, в принципе, вдвое. В таком случае... Ну, вообще не мудрено, что Корши могут отдать большое количество раундов. Тут, конечно же, вопросы, что будет во второй половине матча, как все это дело будет развиваться в дальнейшем. Но пока нам нужно отсмотреть эти раунды, а уж до второй половины мы доберемся как-нибудь немного позже. Нарко в это же время находится на шестой линии, пытается прострелами убить кого-то через дымы, а между прочим, там есть... Кто-то, тот самый, которого он пытается убить И этим игроком является Акре Акра сейчас дождется, когда развеется смоки И постепенно будет пытаться оказывать давление на эту самую линию На шестую, непосредственно Ну а тем временем его тиммейты будут, видимо, разыгрывать сплит э, С отвлекающим маневром на точке Б Но, тем не менее, выход пойти должен как бы на точку А И вот он, этот самый Акра, открывается на шестую линию Делает uh, два минуса вместе с парадоксом Занимают, по сути, сейчас uh, Точку А Игроки атаки, но, правда, конечно Не совсем на 100% При этом GSN Замечательная позиция в спине И, что самое главное, может оказаться очень перспективной Но Колдстиз Знал Знал, что будут заходить в спину Однако справиться не сумел Минус от Симпла в размен по погибшему товарищу по команде Спаун успевает сделать еще один минус Не успевает или все-таки сумеет нет, все-таки сумеет, по всей видимости, таз поставить бомбу. 4 хп есть у него, 28 у его тиммейта. Симпл вырубает таза акры, остается последним. И его позиция в зигзаге, ну, скажем так, может оказаться непредсказуемой. Но спаун что-то подозревает определенно. И минус от Симпла по Акре, дорогие друзья. Корши, к сожалению, проигрывают этот раунд. Он поистине был крутым. Раунд, я, конечно, имею в виду. Задумка была очень хорошая. Спаун. Позволил своему товарищу по команде, то есть Симплу, сбегать и засейвить снайперскую винтовку, но. Командная работа. Что еще сказать? Нет, спаун не оригинальный. Естественно, оригинальный спаун уже в данный момент ну, не играет никакие турнирчики. Это спаун из. Это спаун из Ташкента. Я из Ташкента, я за Ташкент пишет у нас. Акмал. Акмал, приветствую вас. Ну и, конечно. Uh, рад, что вы оболеете за какую-нибудь команду Какие матчи будут еще сегодня? Надежда, сегодня будет еще матч Нукус uh, Против Намангана или Самарканда Вот что, постоянно забываю По-моему, Наманган, если я не ошибаюсь Одну секундочку uh, Пока у нас проходит размены Минус от нарка по GSM Ну, Сань, какой призовой пропустил что-то? 1200 долларов, ну, суммарный За первое место 900 так, четвертый раунд. Опять же, очень молниеносно забирают себе ребята из Ташкента. Самарканд, ну, кус, следующий матч, вот. Брат, ты на Узбекистане? Нет, я не на Узбекистане. <звы> Итак, дамы и господа, 4-0. В данный момент на табло Ташкент взяли девайсный раунд своих соперников. Есть еще... Попытка закупиться и, в общем-то, попытка исправить происходящее. Чачик, шаломчик, Александр, рад видеть, слышать. Всех с наступлением лет. Радо, приветствую и вам тоже побольше счастливых, теплых летних денечков. Ташкент и Нукус будут играть в финале. Посмотрим, Джель Самина. посмотрим. Все вполне себе возможно. А там, как говорится, как рассудит, все, вот... Как, как Всевышний решит, так... И получится. А, пока что ребята из команды Корши а, пытаются занять а, снова точку под... А... Господи, позиции, простите, под точкой Б, конечно же, а при этом развлекая своих соперников под точкой А. Непрерывно практически, но минус от симпла, даже целых два минуса от симпла. Нип и JSN погибают, к сожалению, для коллектива Корши. Теперь уже на точку Б заходить, ну, на мой взгляд, нет никакого варианта. но и быструю перетяжку на точку А, в общем-то, я здесь тоже, честно сказать, не вижу. Сложно, конечно, сложно все это будет реализовать Любые какие-либо передвижения Но факт остается фактом Парадокс забирает колд стиза И на этом, по сути, на раунде можно ставить крест Потому что 15 секунд до конца Не позволит игрокам атаки зайти в какую-либо точку И поставить бомбу Ну вот, что вполне себе ожидаемо Ребятушки, многоуважаемые вы мои а, Также хочу сказать Учитывая факт того, что данный турнир уже был сыгран Если вы знаете... Кто с кем будет играть? Знаете, какие-то там результаты матчей, да? Знаете, какую-то очередность. Игр, я спешу вас расстроить. Потому что я вижу, что многие пытаются спойлерить в чатике, но в чатике, имейте в виду, есть модераторы. И вот модераторы как бы... Имеют свойство выдавать баны за спойлеры. Так что если вы решите, что вы самые умные и можете спойлерить результат какого-то матча или кто там, например, будет играть в финале, то мы с вами попрощаемся и вы будете сидеть молча до э, конца... Ну, до конца моего канала, потому что баны за спойлер я не снимаю. Поэтому имейте уважение к другим зрителям. Если вы знаете что-то, чего не знают другие, не нужно на этом акцентировать внимание, дорогие мои друзья. Так что 6-0. Пока что Ташкент не на йоту не оставляют шансы команде Корши вообще хоть как-то повлиять на... Ну, вообще на ситуацию, да. В целом Корши сейчас играют, как бы это парадоксально не было. Обычно атака навязывает какие-то, так скажем, игры, да. То есть какие-то моменты, какие-то стратегические наработки заставляют оборону применять именно атакующие игроки. Но, как вы видите сейчас, ситуация складывается совсем другим образом. Игроки обороны навязывают команде Корши так, как им нужно здесь играть. Тас успевает забрать из сотни одного из своих оппонентов. Но дальше, опять же, как вы сами все видите, по швам трещит команда Корши. Как бы это грустно не звучало. Но вот сейчас НИП с парадоксом имеют возможность изменить ход событий и взять хотя бы первый матчпоинт. Его уже будет достаточно, как минимум, чтобы поднять а, моральные качества команды. И давить на соперника уже хотя бы, ну вот, вроде бы как, вот видите, мы играем, мы какие-то раунды забираем, и все-таки на этом не остановимся. Нип в это время уже сидит на точке А, ну а вот его тиммейт Парадокс бегал за бомбой. Бомба была сброшена в доме, и забрав ее, Парадокс отправляется на точку А, ну что достаточно ожидаемо. В свою очередь, спаун находится на точке Б, а Симпл... А Симпл чувствует, по всей видимости, какую точку ему нужно занимать. И именно поэтому он отправляется в баню, дабы чекать точку А. И Из изумительные тайминги. Как раз в момент, когда Парадокс начинает проход к точке... Яй-яй-яй, куда же Нипта выбежал? Пытался помочь своему товарищу по команде. И в результате сам погиб. Парадокс получает по голове, но все-таки забирает. Симпл остается один на один со спауном. Ну и здесь, конечно, легчайший для спауна. Ничего не сделаешь уж, к сожалению. А, к сожалению, почему? Ну, потому что мне бы хотелось, на самом деле, чтобы сейчас Корши выиграли этот раунд. По сути, он действительно получился весьма и весьма интересным. Рискованно, кстати, сейчас позволяет себе играть спаун. А, пытался, видимо, засейвить, может, снайперскую винтовку, может, автомат Калашникова. Но понял, что найти не удается и придется идти дефать бомбу. 7-0. Я, конечно же, дорогие мои друзья, напоминаю вам, что команда Ташкент в данный момент находится в сильной стороне и, по сути, нет ничего удивительного в том, что они выигрывают какие-то раунды, а если быть точным, то не какие-то, а все. И вот это как раз уже немножечко начинает пугать, потому что, ну... По соотношению хотя бы даже 4 к 1, там 3 к 1, но должны игроки атаки тоже что-то где-то выигрывать. Пока же по всем фронтам только поражение. О, у Нарка какая хорошая реакция со снайперской винтовки сейчас была продемонстрирована. Вот точность, к сожалению, немножко подкачала. Фазум не зашел. Ну, слишком, слишком много промахов. И в результате, конечно, Симпл разменивает погибшего товарища по команде. И... С почином, хочется сказать, команде Карши. Они берут первый матч-поинт. Это здорово и очень-очень приятно. Понятно, Ташкент сильнее, но все равно за Карши. Что-то 742, ну ТАСС, понятно, особо не видно. В прошлых турнирах нормально раздавал. Но, учитывая, что это около первой игры на турнире, вполне возможно, ребята еще чуть-чуть не разыгрались. И все свои самые качественные скиллы покажут чуть-чуть позже. Такое вполне себе возможно. Минус от спауна прыгнула ХЛТВ, к сожалению, у нас, дорогие друзья, очень, к сожалению, очень в неудобный момент, прям совсем-совсем не вовремя. Вот начинается выход и этот поганый прыжок. Минус от парадокса в завершении раунда, который забирает команда Корши-1. Ребята начинают делать камбэк, и вот теперь, как вы видите, я уже говорил, 4 к 1, 3 к 1 в пользу обороны должны идти раунды. Ну вот сейчас мы уже вышли на 3 к 1. Полиграф, большое вам спасибо за донат, без сообщения, но вижу, ваш 100 рублей, большое-большое вам спасибо, крепко вас поддерживаю. Обнимаю здоровье вам и всего хорошего. JSN а, взрывает симпла, а следом делает минус автомат Калашникова. В свою очередь, спаун забирает Непа и на этом пока что перебранка на точке А не заканчивается. Ахавао, давненько его не было слышно, но вот теперь уже минус по Акре. И хоть его и не было слышно, но зато а, появился он достаточно... Круто. Uh, Cold Stees. Минус таз. И JSSN забирает Аховао. Cold Stees остается последний. И здесь, конечно, вынужденный сейф снайперской винтовки. Потому как нет ни дефьюз китов. Ну и потенциально нет, наверное, даже армора. Потенциально нет, в общем, ничего хорошего, что могло бы сейчас помочь игроку. Из команды а, с города Ташкента. Ну, хоть как-то реанимировать эту ситуацию. Ну вот теперь уже, дорогие мои друзья, матч становится все более и более интересным. Ведь счет на табло уже 7-3. Корши постепенно начинают догонять своих соперников. Да, пусть может быть и медленно, но зато уверенно хочу обратить ваше внимание. Получается-то все в целом неплохо. Ташкент, между прочим, еще первой половине победу не выиграли. То есть 8 раундов они еще пока забрать не сумели. Но во всяком случае команда Корши может это сделать. И вот это тогда будет очень и очень интересный и необычный переворот. Минус от Таза по Колстиза. Дуэль снайперов могла бы сейчас, конечно, получиться, если бы Колстиз не отдал снайперскую винтовку в руки Нарко. Хотя, конечно, Нарко что-то промахивался слишком часто в последнем раунде, когда играл с Авиком. Спауны Ахавау по минусу. Разобрались сейчас с шестой линии, но не до конца. Остатки команды Корши 1 по-прежнему здесь. И они готовы бороться. Также минус от таза со снайперской винтовки. Нарку! Вот это вертушку повесил сейчас по НИПу. ТАС при этом дает минус по спауну. Симпл отвечает. И ДжСН остается один против двоих. Ситуация, конечно, не мертвая. Есть информация как минимум по двум соперникам. Это уж точно. И по Симплу, и по Нарко. Есть вся... Ай-яй-яй-яй-яй. Дымы помешали ДжСНу заметить вражеского снайпера. И... И все-таки первая половина остается за командой из города Ташкент. Из столицы. Вот такие вот делишки. Но, конечно, выиграть первую половину это огромная-огромная-огромная позитивная новость для ташкенцев. Но при этом всем. Конечно, о победе в матче здесь еще пока говорить. Немножко рановато Нарко, но ну, выстрел, так сказать, на удачу, а вдруг там я в кого-нибудь прострелю. К сожалению, прострел не прилетел, но было бы очень зрелищно, если бы этот минус получился бы. А, флешечка, которая не помогла gsn Нарко со снайперской винтовки, все-таки решил реабилитироваться, делает уже второй минус. Вот это жесткое АВП. Кстати, всем любителям красочных э, снайперских винтовок у нас сегодня будет персонаж, которого очень многие зрители моего канала полюбили. Это Сая Джин, играющий за э, команду Нукус. Так вот, сегодня готовьтесь. Сегодня он снова возьмет снайперскую винтовку и будет наваливать. Хочется в это, конечно, верить. Ну а пока же вернемся к этому матчу. И команда Корши-1 остаются, собственно, в... Очень неприятная ситуация, у парадокса всего-навсего треть лайфбара, ну и меткий выстрел от Ахавау, конечно, спутал все карты команде Корши, там еще парадокс мог бы э, что-то сделать, ну вот как-то, как-то, как-то все мимо кассы, к сожалению, получилось. 9-3. Ну, экономика у атаки там уже приблизительно, наверное, закончилась. Хочется, конечно, чтобы ребята бегали и дальше э, с э, девайсами. Но, увы, ах, нужно признать, что опять прыгнуло ХЛТВ. Это да что ж такое? Минус от парадокса. Даже два минуса от парадокса. Но, к сожалению, реализовать подобранное АВП не удается. Вот такая вот печаль. Печаль, конечно, то, что прыгает ХЛТВ в самые ответственные моменты. Но ничего не поделаешь... Таково само по себе ХЛТВ. А, ну, а вернее, эти прыжки происходят, как известно, из-за того, что на ХЛТВ включен слоумоушен. Его нужно, естественно, отключать. Тогда прыжков не будет, но это уже а, будет посложнее. Саня, а жди хилфигера. Обязательно подожду и обязательно дождусь. Я тоже видел, что а, человек с таким никнеймом выступает на данном турнире. Таз минус от снайперской винтовки, симпл ответный, минус от непа по симплу и 4 в 3 с перевесом за командой из города Корши. Ну, посмотрим, как здесь получится, удастся ли реализовать численный перевес. И, судя по всему, нет. Даблкил от спауна и численного перевеса, как и не бывало. Трейнглок что-то ностальжи взяло. Да-да-да, Юрий, я как раз хотел подметить факт, что я где-то такое видел, но подумал, что многие не поймут. Итак, АВП. АВП в руках нарко. И да, кстати, кто-то спрашивал, а проигравшая команда покидает турнир? Нет. Данный турнир проходит по системе Double Elimination, проигравшая команда попадает в сетку лузеров. Вот. Собственно, у каждой команды есть шанс вернуться. И даже проиграв, например, первый матч, есть возможность выиграть турнир, пройдя по нижней сетке. Ну что ж, дорогие мои друзья, последний раунд первой половины, счет 11-3, возможный счет на старт второй половины, это 12-3 или же 11-4, но если 11-4 еще худо-бедно приемлемо для команды Корши, то вот, конечно, 12-3 ну, лучше не позволять, потому что уже будет совсем-совсем по-другому выстроена экономика во второй половине и реализовать какие-то деньги... Будет очень важно Ну, то есть, гораздо важнее, чем для 11-4 колсис по минусу на точке Б И вот тут, конечно, печалечка Печалечка, которая подкралась совсем-совсем незаметно Для команды Корше 1-2 в 4 Вот что это за ситуация И это, конечно, ситуация, ну, около неберущейся И да, старание Метаза, конечно, может быть, вместе с Непом Удастся выиграть, но... Но... Нарко выстрелил и промахнулся. Правда, бомба установлена. Тас остался в соло. Флешка прям в лицо прилетела. Видит ли что-то? Сейчас Тас, как минимум, он чувствует приближающихся соперников. Но, увы, дорогие мои друзья, это The Bomb has been defused. И 12-3. Итоговый счет первой половины для команды Корши выглядит, конечно, очень и очень нехорошо. Но это нужно признать. Вот. Просто как данность принять, что да, именно так сложилась ситуация. Но сейчас рестарты и ждем начало, начало простите, второй половины, где Ташкент будут обороняться, а Корши... Ой, простите, Ташкент будут атаковать, а вот как раз команда Корши будут обороняться. И напоминаю вам, что это Best of 3, проигравшая команда в данном Uh, на данной карте, на карте Трейн, Еще не проигрывает в матче Потому что впереди нас ждет карта Даст 2 А если вдруг что То еще и Инферно. даже с вами посмотрим Такое тоже возможно Если счет по матчам будет 1-1 Опоздал на 33 минуты, да? Бывает Ну, в целом матч идет uh, 19 минут Поэтому сильно много ты не пропустил Суицидалити присаживайся поудобнее Вооружайся чем-то вкусненьким и приятного просмотра. Ну, а у нас пистолетка. Все-таки рестарт еще один запоздал и прогремел. И вот теперь... Ты смотри, кстати, корши решили сыграть в агрессию. Раунд начинается с поджима на зелени и провалом от таза. Нарко справляется с оппонентом, делая минус. Вот, беда. Беда. Беда, потому что теперь команде, которой нужно камбетчить... Не хватает одного персонажа для этого самого камбэка. Но сейчас у нас, очевидно, будет разыгрываться точка «Б», учитывая, что бомбу планомерно и уверенно переносили на винт. Ну да, пошла раскидка, и непосредственно после этой раскидки бомб Кэри сразу забегает в сайт, и начинается постановка бомбы. Игроки атаки абсолютно как к себе домой, хочу заметить, зашли на точку «Б», потому что сопротивления здесь как такового не было. После минуса по тазу все игроки обороны посчитали, что это будет выход именно на точку А. Нип, парадоксально, но очень долго живет. И, как вы видели, он забавно прыгал на одном месте и крутился. Ему помогло это пережить ту перестрелку. Но после того, как он сам перезарядился, к сожалению, его уже ничто не могло спасти. 13-3. Ребятушки, также хочу сказать, что... Если вдруг вы что-то написали в чатике и я вам не ответил, вы уж сильно на меня не обижайтесь, потому что я не всегда успеваю замечать то, что происходит в чате, потому что мне все-таки нужно в первую очередь комментировать, поэтому всем, кто вновь приходит на трансляцию, всем приятного просмотра и в перерыве мы с вами обязательно пообщаемся. Ну, а пока экономический раунд от команды Корши не выглядит э, хоть как-то угрожающе, и это, в принципе, естественно, потому что играть с пистолетами против автоматов это всегда очень и очень проблемно, ну, а Хавао делает огромное количество киллов, то ли 5, то ли 4, ну, это уже, наверное, в данном контексте никакого значения, к сожалению, не имеет. Факт. Опять же, остается фактом, это 14-3, и вот в данный момент перед командой Корши стоит дилемма. Форс-бай или экономический? И выбирает все-таки форс. Пять фамасов, одни дефьюз-киты, ну, возможно, какие-то раскидки. Я не знаю, конечно, насколько это все будет крепко и уверенно стоять против атаки ребят из Ташкента, но пока, как вы видите, начало раунда очень плохое, минус от нарка и Калстизи. Uh, падает, падает абсолютно все оборонительные редуты Команды Корши на точке А И, естественно, сейчас, ну, после небольшого, так сказать, давления uh, Парадокс все-таки будет найден, да и он, Хоть и он забирает Нарко, хоть забирает и Ахавао Но нужно забрать еще пачку соперников Которые, ну, явно не позволят подойти к бомбе, да И это минус от Колстизи Последним остался ДжСН Ну и его забирает тот же самый игрок uh, из Ташкента 15-3 и первая мапа, кто выиграл, это и есть первая карта, пока никто ее не выиграл. Ну, пока что Ташкент, возможно, ее выиграют, а может, и не выиграют. Факт налицо. А, ситуация такова, что либо овертаймы, либо Ташкент станут победителями на карте Трей. Вот, собственно, и вся а, механика. Все очень и очень просто. 4 дигла и Фамас. И, как вы понимаете, с таким бай раундом будет очень тяжело что-то противопоставить до зубов э, вооруженным игрокам команды Ташкента. Там и снайперские винтовки, и Галилы. Однако, дорогие друзья, команда Корши, кажется, хотят сделать ну просто невозможное. Пытаются выиграть мертвый раунд. И, надо признать, практически удается им это сделать. Ситуация это 3 в 2 с перевесом. Именно за обороной, но времени все и меньше и меньше остается. Спаун забирает Джей Сена. Акры ошибается немножечко в своей позиции, Ах, а Хавау все-таки забирает парадокса. Дорогие друзья, это 16-3. Прискорбно, но для болельщиков команды Корши я вынужден констатировать факт. И факт этот заключается в том, что э, команда Корши 1 проигрывает первую карту. Но ничего, у них еще есть возможность отыграться на карте The Dust 2, которую мы с вами увидим после буквально небольшой паузы.